Добрый день, уважаемые дамы и господа. У нас, как вы знаете, в связи с уходом на летние каникулы, можно сказать, закончился и активный политический сезон первой половины текущего года. В связи с этим, а также в связи с тем, что в последнее время поступило очень много заявок от различных информационных агентств, от отдельных журналистов. На встречи, интервью их поступило более тысячи. Со многими из ваших коллег встретиться удалось, удалось поговорить. Но, разумеется, все эти заявки удовлетворить было в индивидуальном режиме невозможно. Поэтому... Мы с коллегами решили провести вот мероприятие подобного рода, встретиться со всеми желающими. И я хочу поблагодарить всех, кто собрался, за тот интерес, который все вы проявляете к политической жизни России и вообще к России. Постараюсь сделать все для того, чтобы по возможности максимально удовлетворить ваше любопытство ответить на все вопросы, которые вы сочтете возможным задать. Думаю, что будет правильно, если мы прямо перейдем к вопросам, чтобы не терять времени, поскольку его не так много. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. Давайте начнем с информационных агентств, все-таки Интерфакс. Владимир Владимирович, вот сейчас только что закончилось. Наверное, самая длинная в истории сессия Госдумы. Как бы Вы оценили в общих чертах значит, значение ее работы? И, наверное, если можно сказать, какие главные из принятых законов Вы считаете важнейшими для хода наших реформ? Спасибо. В целом, я уже давал оценку работы парламента России за весеннюю сессию 2001 года могу повторить думаю, что Государственная Дума России в новейшую историю так напряженно и целенаправленно и эффективно еще никогда не работала ну, в самом деле достаточно посмотреть только статистику сегодня, я сегодня встречался с председателем Государственной Думы и мы с ним смотрели на вместе смотрели на результаты Проделанные работы. Четыре конституционных закона принято в стране. 155 обыкновенных федеральных законов. Из них 53 закона обозначены были правительством как законы первоочередной важности. Конечно, это была серьезная напряженная работа, можно сказать, что что парламент страны в этом году реально приступил к модернизации экономики государства и внес существенный вклад в совершенствование политической системы страны. Я очень высоко оцениваю и закон о партиях, который был принят парламентом, и целый ряд Других основополагающих законов, которые годами, хочу это подчеркнуть, по три, по четыре года раньше находились в Государственной Думе, либо практически не рассматривались, либо лежали там под спудом других бумаг. Но людям, которые следят за событиями, думаю, не надо объяснять, какое значение для страны имеют такие основополагающие документы, как Гражданский кодекс Российской Федерации, уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, административно-процессуальный кодекс России и так далее и так далее. Это все то, что составляет базу правовую базу любой страны. Ну а что говорить о таких крупномасштабных вещах, как закон о земле. Вечный, основополагающий закон для любой страны, для России вечный закон о земле. Впервые началось реальное движение в сторону создания и в этой сфере необходимых условий для развития рыночной экономики. Возьмите налоговую сферу. Ну, это просто революционное преобразование. 13% подоходный налог с населения. Самые низкие в Европе, теперь мы переходим практически к самому низкому евро, в Европе налогу на, на прибыль юридических лиц предприятий. 24 процента. Сравните с любой развитой европейской страной, мы поймем, в каком направлении движется Россия. К либерализации экономики и исключению необоснованного вмешательства государства в экономику. Я хочу сказать, именно необоснованного, не вообще устранения государства от регулирующих функций, а не обоснованного вмешательства. И не случайно, что все это шло в условиях достаточно острой политической борьбы. Это тоже хороший признак, говорящий о том, что, что политическое сознание, с одной стороны, растет у депутатов и у населения, которое они представляют. И, слава Богу, все баталии у нас идут главным образом в стенах парламента, что тоже очень важно, и это тоже очень хороший признак. Пожалуйста, Владимир Владимирович, Вы неоднократно говорили о переменах в составе правительства, но это решение было перенесено. Скажите, пожалуйста, когда их можно ожидать, эти перемены, будут ли они э, существенны, и как будет выглядеть новый кабинет после решения такого? Вот мне коллега подсказывает, э, рейтеру вчера исполнилось 150 лет, и я хочу от имени российского руководства поздравить вас и ваших коллег с этой датой. Мы всегда с уважением и очень внимательно следим за вашей работой. Это одно из наиболее серьезных агентств мира. Так что я вас от души поздравляю. Что касается российского правительства, то должен сказать, что вы не очень внимательно все-таки следили за нашими высказываниями. И сейчас объясню почему. Вы сформулировали свой вопрос следующим образом. Почему перенесены сроки? А кто их называл? Сроков реформирования правительства в России никогда никто из официальных лиц не обозначивал, и я тоже. Мы говорили о том, что, и я говорил в частности в своих публичных выступлениях, о том, что российская бюрократия ничем не хуже, чем, э, ничем не хуже э, бюрократии любой другой европейской страны, либо североамериканской северо страны. Но и не лучше. Это одна из проблем, которую мы должны решать. Поэтому, конечно же, время предъявляет определенные требования, так же, как, скажем, в сфере законодательства. Можно как угодно спорить о том, правильно либо неправильно мы делаем, принимая новый кодекс законов о труде, но совершенно очевидно, что если он был создан, тот старый кодекс, в 1972 году и обслуживал интересы плановой экономики, где государство отвечало за все, то сегодня это невозможно. Государство не может сегодня отвечать за все, потому что оно не предоставляет всех услуг, которые предоставляет рыночная экономика но также и административные органы власти, управления, в том числе и правительство. Правительство должно соответствовать тем функциям, которые возложены на государство в современных условиях. Не думаю, что вот с точки зрения административной, с точки зрения подготовки, принятия и проведения в жизни решений у нас все налажено идеальным образом. Абсолютно уверен в том, что многое нуждается здесь в совершенствовании. Но не только правительство, вообще вся административная система во многом, и на местах, и на, на региональном уровне. Мы с руководством правительства это неоднократно обсуждали. Здесь нет никаких, и не, не нужно ждать никаких революционных преобразований. Это будет спокойно, э, в плановом режиме э, готовиться, и когда мы сочтем что вопрос этот подготовлен достаточным образом, проработан и подготовлен для принятия, мы его примем. Повторяю, без всякой спешки. Поэтому здесь не нужно искать каких-то сенсаций, их просто нет. Это рабочий момент, и это не просто обсуждение, так, знаете для того, чтобы кого-то поднапугать, из правительства сказать, что кто-то кого-то куда-то уволят. Вопрос содержательный. Понимаете? Вопрос не, не в личностях, кого куда передвинуть или кого уволить. Вопрос, как сделать так, чтобы главная административная структура России функционировала более эффективно. Мы привлекаем для этого не только чиновников самого правительства, но и экспертов в сфере управления. Я думаю, что Обязательно будем советоваться с депутатами Государственной Думы. В общем, как только это решение созреет, оно будет проведено в жизни. Свет за вами. Молодой человек на четвертом ряду сидит. Амр Абдельхамид, телевидение Кувейта. Господин президент, будет ли ближневосточного кризиса и положение в Пресидском заливе включен в саммите в Генео? И э, будут ли какие-то э, российские э, инициативы, вы будете выдвигать вид, э, какие-то российские э, инициативы на этом самте? Спасибо большое. Вы знаете, что основными темами, которые будут обсуждаться в Генуе, являются проблемы общечеловеческого характера, прежде всего. В принципе, лидеры восьми стран договорились о том, чтобы обсуждать, главным образом, сосредоточить свое внимание на неполитических вопросах. Это борьба с бедностью, борьба с болезнями, которые представляют особую угрозу для человечества. Это некоторые другие вопросы гуманитарного и технологического или техногенного характера, альтернативного топлива, продукты питания, их безопасность, геном человека и, и все, что с этим связано с точки зрения возможного клонирования отдельных тканей, либо человека вообще, моральные аспекты этой проблемы. Что касается политических вопросов и тем более кризисных, то мне представляется, что в двухсторонних контактах, а в, может быть и в свободной дискуссии вне рамок запланированного обсуждения официального, конечно, эти проблемы, в том числе и вопросы Ближнего Востока, вопросы конфликтов на Ближнем Востоке, проблемы Ирака наверняка будут обсуждаться. Вы знаете нашу позицию и по Ираку. Могу ее повторить еще раз. Мы считаем, что система санкций непродуктивна. Самое главное сегодня заключается в том, чтобы убедиться, занимается ли Ирак подготовкой к производству средств массового уничтожения, убедиться в том, что этого нет, и на этой почве, на этой базе строить свои отношения с Ираком. Нужно убедить иракское руководство допустить соответствующих наблюдателей для контроля за теми объектами, которые представляют интерес в вышеуказанном плане, и двигаться в направлении снятия санкций. Бесконечное продление санкций, либо их модернизация, на наш взгляд, на данном этапе, не достигнет той роли, той цели, которую мы перед собой ставим. Что касается ближневосточного урегулирования и конфликта между Израилем и Палестиной, то нам очень жаль, что противостояние сегодня достигло такого высокого уровня. Очень жаль, что многие годы, затраченные прежним руководством Израиля и палестинским руководством, практически сведены на «нет» и усилия международного сообщества практически сведенены на нет. Я согласен с тем, что на сегодня нет другой, более важной задачи, чем остановить насилие с обеих сторон. И сделать это нужно незамедлительно. Только на этой базе можно решать все другие вопросы, а вопросы очень острые, которые стоят в регионе и стоят между двумя этими государствами. Но Добиться этого, на мой взгляд, будет крайне сложно, если не учитывать интересы всех государств региона. Для этого нужно обратить внимание на справедливые требования и законные интересы, скажем, Сирии, прислушаться к тому, что говорит Египет и так далее. И так далее. Безусловно, нужно двигаться в направлении Снижение противостояния на израильско-ливанском треке. Мы знаем, какое влияние эти страны имеют на различные силы региона. И, повторяю, без учета законных интересов этих государств нам окончательного решения всех сложных проблем Ближнего Востока добиться не удастся. Россия готова вносить свой вклад в дело урегулирования, причем. Хочу подчеркнуть, что мы будем стремиться к тому, чтобы в результате любых договоренностей никто из сторон, вовлеченных в конфликт, не пострадал. Это касается и Израиля, и наших палестинских друзей. Пожалуйста, еще вопросы. Прошу, второй ряд. Во время недавней встречи... Представь, вы... Представьтесь, пожалуйста. Японское телевидение NHK. во время недавней встречи вы с руководителем Китая Джанзимин обсуждали проблему, связанную с созданием США системы национальной ПРО. Возможно ли совместное действие России и Китая если э, планы США будут э, реализованы. И еще у меня э, другой вопрос. Господин президент, я очень завидую там, как вы легко о, решили э, территориальные проблемы с Китаем. Подождите ли очередь в Японии? Какой э, будет ваша первая э, встреча с э, японским премьер-министром коизми вы, вы завидуете Китаю или России? Значит, ну, по порядку. Мы с председателем дзянь Диминем действительно обсуждали и проблему, проблему возможного выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне 1972 года, но это не было центральным местом в ходе его визита. Мы говорили прежде всего о двусторонних отношениях, об отношениях между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией. Как вы знаете, мы подписали договор о дружбе и сотрудничестве, и это является действительно очень хорошей базой строительства межгосударственных отношений. Российскую Федерацию и Китай разделяет граница, которая, которая насчитывает тысячи километров. Нам э, до сих пор пока не удалось урегулировать два участка этой границы. Я очень надеюсь, что после э, консультаций, которые мы провели с председателем Дзянземинем и в Пекине э, во время моей прежней поездки э, в Китай, и вот недавно в Шанхае, и вот сейчас в Москве, после того, как наше Министерство иностранных дел активизировали работу на этом направлении, мы рассчитываем, что в течение года нам удастся договориться и о этих двух участках. Хотя это дело сложное, и я бы здесь тоже категорично о сроках ничего не заявлял. Мы будем вести переговоры до тех пор, пока не, не достигнем состояния, которым будут удовлетворены обе стороны. Что касается возможного ответа совместного ответа России и Китая на э, выход э, Соединенных Штатов из договора по про 72 -го года, ну, каждое государство само определяет, что и как ему делать. теоретически это возможно. На практике Россия совместных действий в этой сфере с другими государствами, в том числе и с Китаем, не планирует, Должен вам сказать, что у России на сегодняшний день достаточно собственных сил и средств для того, чтобы реагировать на любое изменение в сфере международной и стратегической стабильности. Мы готовы к любому развитию событий. В отношении территориальных вопросов, которые есть между Россией и Японии, могу сказать следующее: на мой взгляд, за последние полтора года полтора-два года очень- очень много сделано в этом направлении. Ведь в конечном итоге, в конечном итоге, самым главным является, является состояние тех людей, которые считают, эту территорию своей родины, тех, которые считают этой родиной после Второй мировой войны, и тех, которые считали ее до Второй мировой войны. Нам нужно было сделать шаги, о которых десятилетиями руководители наших стран говорили, но, к сожалению, в этом направлении на практике мало что было сделано за. Тот период времени, о котором я только что сказал, за последние полтора-два года, качественно ситуация изменилась, хочу это подчеркнуть. Вы знаете, что граждане Японии свободно могут въезжать на эту территорию, там началась совместная экономическая деятельность, и это создает очень хорошую базу для решения всех территориальных вопросов окончательно. Как она будет решена, я пока вам не могу сказать. Но я уверен, что в ее решении заинтересованы, абсолютно заинтересованы как Япония, так и Российская Федерация. И мы будем стремиться к тому, чтобы решить и эту проблему. Пожалуйста. Пятый ряд. По немножко не туда, вот, если можно, да. Спасибо. Спасибо. Уважаемый Андрей я представляю газету Правда севера город Архангельск. Буквально только что вернулся из Северодвинска, это, как вы знаете, российский государственный центр атомного судостроения. В лучшие годы там строилось до двух-трех атомных подводных лодок. Сегодня одна, в лучшем случае, в один-два-три года. Вы, как президент и верховный главнокомандующий, вредны таким состоянием дел. И второй, связанный с этим вопрос. Намерены ли вы принять приглашение северодвинских корабелов и военных моряков, и лично участвовать в сдаче нового российского атомного крейсера Гепард военно-морскому флоту. Спасибо. Вы сказали в лучшие времена. Они для кого-то были лучшими, для кого-то не очень. Все, ведь познается, познается в сравнении. Да, был период времени, когда мы э, уделяли особо много времени и вкладывали все. Почти все имеющиеся у нас ресурсы вооружения, в том числе и э, военно-морской флот. Я сейчас не буду давать оценку, хорошо это было или плохо. Во всяком случае, фактом является то, что э, вот эта гонка вооружений без оглядки на реальные экономические возможности государства в значительной степени являлась одной из причин, не единственной, но одной из причин, которая и подорвала и саму экономику, и как следствие доверия населения к государству. Мы это с вами знаем по событиям начала 90-х годов. Поэтому э, я с сожалением, правда, смотрел на это, когда вернулся из-за границы, понимал эмоциональный настрой населения, но, но, но с сожалением на все это смотрел. Допустить подобного... Повторения подобного развития событий в нашей истории мы, конечно, не можем. Поэтому мы должны сопоставлять наши экономические возможности с нашими потребностями. Именно поэтому мы разработали, разработали программу модернизации вооруженных сил, называют ее еще военной реформой, на, рассчитанной на 10 лет. И в этой программе значительное внимание уделено и развитию военно-морского флота. Я могу сказать, что сегодняшним состоянием военно-морского флота не, не удовлетворен. Не удовлетворен и количеством, количеством а, боевых единиц в составе флота. Думаю, что не думаю, а уверен абсолютно в том, что Флоту должно быть уделено больше внимания, чем это, чем это имело место в последние годы. Больше внимания даже в сравнении с другими видами вооруженных сил. Но это не значит, что мы должны вернуться к объемам вооружений и производству вооружений которые мы производили в советский период. Нам это не только не по карману, это просто излишняя трата ресурсов, сил, средств, отвлечения этих сил и средств. Мы должны иметь такую армию, которая бы абсолютно обеспечила нашу обороноспособность, была бы эффективной, компактной, но не затратной, минимально затратной. Так Что касается предложения, предложения участвовать в спуске, Гепарда, то сначала его нужно довести этот проект до конца, а после этого будет принято и соответствующее решение. Вообще, должен сказать, что я еще работая в администрации президента, был назначен членом военно Совета военно-морского флота, меня пока оттуда никто не увольнял, поэтому при любой возможности, при любой возможности особое внимание со стороны руководства со стороны к военноморским силам будет обеспечено еще вопросы пожалуйста фидель трудим мы рады приветствовать вас в москве Президент, полтора года назад я спрашивал, кто такой господин Путин в Давосе, никто мне не мог дать ответа. Я до сих пор хочу узнать ответ на свой вопрос. Мне интересно, скажите, пожалуйста, во-первых, у вас есть какой-то особый политический ярлык, который можете который можете себя описать, социальный демократ, либерал или еще что-то? И во-вторых, как... Какую какая политическая экономическая модель и политическая модель наиболее подходит для России? Есть ли особая российская модель и как она будет выглядеть? И что вы хотите построить для российских и, полит... и экономических институтов до того, как вы покинете ваш нынешний пост? Последнюю часть вопроса повторите, пожалуйста. Что вы рассчитываете российские, как будут выглядеть российские политические и экономические институты к тому времени, когда вы покинете свой нынешний пост? Ну, первая часть вашего вопроса, которую вы задавали, когда это год назад было, да? кто такой господин Путин. Все-таки я бы вас попросил избавить меня от ответа на этот вопрос. Мне бы не хотелось давать самому себе характеристики и тем более э, приклеивать, как Вы просили, какие-то ярлыки. Я думаю, что Вы и Ваши коллеги сделаете это блестяще, без моего участия. Вот э, у людей талантливых, какими Вы все являетесь, это очень хорошо получается. А по, по, сути, так, по сути, мне кажется... Э, о человеке, как у нас принято говорить, нужно судить не потому, что он сам о себе говорит, а потому, что он делает. Давайте посмотрим и проанализируем, что происходило в сфере политической, экономической, в сфере строительства государства. У нас федеративное государство, федеративное устройство в рамках действующей в стране конституции, происходят все процессы по стабилизации российской государственности. Я хочу это подчеркнуть. Именно в рамках действующей в России конституции. Если вы посмотрите на в текст конституции, вы согласитесь со мной в том, что это одна из наиболее демократичных конституций, действующих в цивилизованных странах. И мы развиваем свою государственность на этой базе, не изменяя ее основных параметров. Только что совсем недавно, буквально вчера, я проводил первое заседание комиссии по разграничению полномочий между федеральным центром, регионами и местным самоуправлением и еще раз подчеркнул, что работа комиссии должна строиться исключительно в рамках основного закона страны. Это первое. Второе. Ясно, что Любое новое государство, молодое государство, а поскольку у нас новая конституция и совершенно другое устройство, чем было в Советском Союзе, Россия современно является государством новым, несмотря на свою тысячелетнюю историю, любые институты нуждаются в совершенствовании. И, разумеется, мы этим и занимаемся. Я уже высказывался по этому поводу. Можно соглашаться, можно поспорить, но повторю свой тезис еще раз. Я считаю, что в течение 90-х годов основные параметры Конституции не исполнялись. И это неисполнение заключалось в том, что значительное количество регионов страны в результате бездеятельности федерального центра перехватило часть федеральных функций. Для того, чтобы восстановить... Справедливость в рамках основного закона страны. Мы провели некоторые преобразования. Изменили, верхнюю, изменили формирование верхней палаты парламента, ввели федеральные округа и представители президентов в федеральных округах, основной целью которых является возвращение федерации федеральных функций, которые, повторяю, в значительной степени были утрачены федеральным центром в регионах страны. После того, как была выполнена эта задача, мы перешли к реальной модернизации экономики и политической сферы. И, не, наверное, нет смысла особенно вдаваться в подробности, подробно останавливаться на этом, но я, тем не менее, напомню. В политической сфере это закон о партиях. Здесь тоже можно поспорить, как угодно говорить, нужно это было или не нужно. Я убежден, что нужно. Если в развитых цивилизованных странах дефакто, хочу это подчеркнуть, дефакто функционирует двух-трех, четырехпартийная система. Почему в России их должно быть 350 или 5 тысяч? Это не это вакханалия какая-то, а не, не демократия. Это ведет только к тому, что, что население не может сориентироваться своих политических симпатиях. Это ведет к тому, что у нас выбирают не между идеологиями, не между программами, а между лицами, между личностями. И так было бы в России всегда, если бы мы не, если бы мы не перешли к строительству нормальной политической базы. Это вот в политической сфере. В экономической мы последовательно проводим разбюрокрачивание экономики. Должен сказать, что мне пришлось, к сожалению, но это факт, ничего здесь, правда, страшного нет, но тем не менее, министру экономики звонить прямо в парламент по некоторым вопросам, когда он представлял некоторые, некоторые документы, в частности, в сфере разбюрокрачивания экономики, в сфере либерализации экономики, ограничения вмешательства государства в экономику, необоснованно, как я уже говорил в этой аудитории. У нас вместо 500 500 с лишним случаев лицензирования, мы перешли к 102, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот именно в этой части мне пришлось даже звонить министру экономики и поддерживать его усилия в этом направлении, потому что догадываетесь, наверное, что большое количество чиновников на различных уровнях, в том числе и в правительстве, хочет продолжать командовать, выписывать бумажки, разрешения и так далее, и так далее. Значит, мы провели, проводим в настоящее время самую либеральную налоговую политику. Достаточно много сделали в разбюрокрачивании и в декриминализации таможенной сферы. Мы целиком и полностью выполняем свои обязательства перед нашими кредиторами внешними. И мы проводим сбалансированную, миролюбивую внешнюю политику. Мы хотим выстраивать добрососедские отношения с нашими не... странами-соседями и с нашими основными партнерами, как в Азии, так и э, на Западе. Вот э, все это реальные факты из э, российской политической действительности последних полутора лет. А из этого вы, пожалуйста, сделайте сами вывод, кто такой господин Путин. И, наконец... Э, что бы я хотел видеть через три с половиной года? Я бы хотел, чтобы то, что мы сегодня начали, то, что мы сегодня самым активным образом продвигаем в жизнь, чтобы это было реализовано и принесло бы реальные результаты, которые почувствовал бы каждый рядовой гражданин страны на своем кармане. Чтобы граждане России чувствовали себя в безопасности, стали бы жить лучше и богаче, и чтобы у них... Постоянно росло чувство гордости за свою страну. Седьмой ряд. Седьмой ряд. Пожалуйста. Эдвард Лукас, корреспондент английского журнала The Economist. Господин президент, один очень краткий вопрос. Это ваша первая полная пресс-конференция. Я очень надеюсь, что не будет последней. Вы можете сказать, что вы несколько раз каждый год а, будет встретиться с нами и второй а, существенный вопрос Вы уже много раз выступили против а, расширения нато и по моему не надо повторить а, вашу позицию мы уже много раз слышали но что нам, что, что нам непонятно это, что значит конкретный ваш адекватный ответ мы много раз слышали что будет из россии адекватный ответ если будет этот шаг а, нато но вы, вы можете нам сказать более конкретный как Россия может реагировать к этому расширению? Но я лично никогда не говорил об адекватном ответе на возможное расширение НАТО. Вы спросите, пожалуйста, вот так в лоб тех, кто так, так формулировал позицию Российской Федерации. Я ее таким образом никогда не формулировал. Могу вам только сказать, что мы не рассматриваем НАТО как враждебную организацию, и не видим э, трагедии в ее существовании, хотя потребности тоже не видим. Она же рождалась как антипод Варшавскому договору, как антипод, во всяком случае, э, гегемонии Советского Союза в Восточной Европе. Сейчас нет ни Варшавского договора, ни Советского Союза, она-то существует и успешно развивается. И когда нам говорят, что это политическая организация, что она трансформируется в политическую, политическую организацию из военно, военного блока, то тогда, естественно, у нас вопрос возникает, а зачем Югославию бомбили? Политическая организация, что ли, этим занимается? Кто это сделал? Это сделала военная организация. И нас это не радует. Значит, другой тезис. Мы все время слышим о том, что, что все хотят уничтожить какие-то барьеры и границы в Европе. Мы тоже за это. Но давайте вдумаемся, что такое уничтожить границы и барьеры. Вдумаемся, что это такое. Если под этим понимается отодвинуть этот барьер к границам России, то нас это тоже не очень впечатляет. Ну да, те, кто будут включены в общее пространство, там не будет этих границ. Но перед нами-то они возникают. Это ведет к разному уровню безопасности на континенте. И на мой взгляд, это не соответствует реалиям сегодняшнего дня. Не вызвано никакой политической и э, военной необходимостью. Больше того, я с уверенностью вам могу сказать, что э, мы. Не добьемся единства в Европе, если не создадим единого пространства безопасности и обороны. Здесь возможны разные варианты. Самый простой — распустить НАТО. Но на повестке дня вопрос так не стоит. Второй возможный вариант. Я не говорю, что это, кстати говоря, мы хотим этого варианта. Я просто теоретизирую. Второй возможный вариант — включение России в НАТО. Это тоже создает единое пространство обороны и безопасности. Третий вариант – создание другой, новой организации, которая, которая ставила бы перед собой эти задачи, и в которую была бы инкорпорирована Российская Федерация. В общем и целом, это тоже возможный вариант. Вот такие, такая задача, в принципе, была поставлена перед ОБСЕ. Но сегодня те, кто, видимо, не очень хочет создания единой, единой базы и единого пространства безопасности в Европе, сдвигают постепенно деятельность ОБСЕ в другую сторону, в Центральную Азию, на Северный Кавказ, еще куда-то. Только бы она не приобрела вот тех возможностей и того потенциала, ради которого она создавалась. Но если мы этого когда-то не сделаем, так, так и будет у нас разноуровневая система безопасности в Европе. Так, так и будем мы продолжать не доверять друг другу. Хотя, э, думаю, что уже всем понятно, что Россия никому не угрожает, никому не собирается угрожать, и Россия нуждается в остальном цивилизованном мире, в Европе, так же, как, кстати говоря, на мой взгляд, и Европа нуждается в России. Но вот когда мы поймем, поймем это, да, и создадим соответствующие структуры, тогда кардинальным образом изменятся и ситуации на континенте. Пожалуйста, еще вопрос. А, АФП. Первый вопрос. Я постараюсь это делать регулярно, но чистить не будем, потому что вы сейчас вот все вопросы зададите, Ч что же мы будем из пустого в порожнее переливать. Агентство «Франс Пресс». Считаете ли вы, господин президент, что коммунистическая партия в ее нынешнем виде имеет будущее в России? И второй вопрос. Как вы относитесь к идее захоронения тела Ленина? Спасибо. Я считаю, что левое движение в России имеет будущее так же, как и вообще социал-демократическая идея, социал идея вообще. Больше того, в России, в России есть большая традиция социал-демократического движения и коммунистического движения в том числе. Коммунистическая партия Российской Федерации – легально действующая партия страны. И я просто не имею права, ни морального, ни юридического заявляется этой трибуны о том, что одна из политических партий, легально действующих в государстве, не имеет будущего. Дело в том, как лидера партии выстроит деятельность этой организации. Я полагаю, что если они будут ориентироваться на, на современные ценности, если не будут э, э, не будут цепляться за то, что уже эффективно не работает и то, что себя дискредитировало, то будущее у партии, безусловно, есть. Если же им этого не удастся, не удастся вовремя понять, что, что времена изменились, изменились требования к политическим организациям, то тогда их ждут тяжелые времена. В качестве первого шага я на одной из встреч с лидерами партии предложил восстановить историческую справедливость и вернуть партии в первоначальное имя, которое было дано ей ее основателям Владимиром Ильичем Лениным. Российская социал-демократическая рабочая партия. Это было бы хорошим знаком и движением в нужном направлении. Да, по поводу э, захоронения э, Ленина. Я против. И скажу почему. Э, у нас страна жила в условиях монопольной э, власти КПСС 70 лет. За это время... Это время жизни целого поколения. Многие люди связывают с именем Ленина свою собственную жизнь. Для них захоронение Ленина означает следующее. Для них это будет означать, что они поклонялись ложным ценностям, что ставили перед собой ложные задачи, и что их жизнь прожита зря. Таких людей у нас много. Я считаю, что... Самое главное достижение последнего времени – это стабилизация и известный консенсус в обществе. Именно он, я хочу это подчеркнуть, именно он помогает продвигать в жизнь решения, которые крайне нужны для модернизации политической сферы и экономики государства. И я очень этим дорожу и постараюсь не делать ничего, что нарушило бы это состояние известного гражданского спокойствия и консолидации общества. Я думаю, что действия подобного рода они как раз могут привести к такому деструктивному состоянию, которое мы уже переживали. И будет мешать. Реальной модернизации России. Но если мы это сделаем, если мы изменим экономику и политическую сферу, то неизбежно это приведет к изменению сознания подавляющего большинства населения. И тогда, опираясь на, на новые взгляды на жизнь, повторяю еще раз, подавляющего большинства населения, мы выполним волю народа России. А какая она будет, мы посмотрим в будущем. Третий пожалуйста. Татьяна Ингаян, Уральский федеральный округ, Челябинск. Господин президент, несмотря на то, что лето в полном разгаре, людей в регионах, особенно в таких, как наш, Челябинская область, соседи, Свердловчане, более всего беспокоит вопрос, ведь у нас очень много промышленных предприятий с замкнутым циклом производства, а людей беспоко... беспокоит вот такой вопрос. Какие меры федеральный центр примет для того, чтобы этой зимой не повторилась ситуация, подобная тому, что было в Приморье? Благодарю вас. Вы знаете, проблема, которую вы сейчас подняли, она актуальна не только для Приморья, но действительно и для очень многих других регионов. И она не связана только с плохим состоянием техники. Это комплексная проблема административного, и финансового и технического характера, разумеется. Административная проблематика заключается в том, что у нас, к сожалению, до сих пор не выстроена э, и достаточно эффективным образом не отмобилизована ответственность различных уровней управления, за то, что они должны делать. Именно поэтому мы сейчас активно перешли к решению вопросов о разделении компетенции. Формально что-то отдано на уровень местных властей, материальные ресурсы им не переданы, материальные ресурсы остались в регионе, но они за это не отвечают, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, в этих условиях, конечно, Хотя формально э, эта ответственность не лежит на правительстве, но правительство не имеет права делать вид, что это его не касается. В настоящее время, э, хоть это и не является прямой прерогативой правительства, повторяю, правительство активно, тем не менее, этим занимается. Э, активнее, чем это было в прошлые годы. Должен прямо сказать, я не удовлетворен тем, как это делается и сейчас. Фактически мы обсуждаем этот вопрос ну, при каждой встрече с правительством. Обсуждали это вот три дня назад. К сожалению, РАОЕС до сих пор не справилась с теми задачами по накоплению ресурсов и резервов энергоносителей, которые сама организация перед собой ставила. То же самое в меньшей степени ну, касается и, скажем, «Газпрома». Повторяю, здесь прежде всего проблемы финансового и организационного характера, но ну и как вытекающие отсюда технические и технологические проблемы. Вместе с тем, должен сказать, что работа идет напряженная и думаю, что в этом сезоне будет сделано все, чтобы обеспечить людей теплом. Хотя, давайте откровенно скажем, то, что было в Приморье в прошлом году, оно только было освещено средствами массовой информации достаточно активно, и поэтому так нам запомнилось. На самом деле, в течение всех этих лет подобные ситуации складывались в разных регионах страны достаточно часто. Для того, чтобы уйти от этого, нам нужно провести огромную работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства и реорганизация этой сферы, которая фактически осталась нетронута из советских времен и не функционирует уже в условиях рыночного хозяйства. Но на эту тему, наверное, сейчас говорить не нужно, потому что этому вопросу мы уделяли достаточно много внимания, и в прессе это было хорошо священо. Пожалуйста, второй, третий ряд, да, Пожалуйста, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. История Чернова, Комсомольская правда, Калининград Владимир Владимирович Когда вы были исполняющим обязанности президента По телевизору, по-моему, показывали Что вы играете дома с белой собачкой А вот недавно показывали фильм В котором вы играете с черной собачкой уже Так вот, куда исчезла белая? Покрасилась Девочка, Скажите, девочка, она покрасилась откровенно, что бы это значило? Девочка, она покрасилась Девушка же красится постоянно Но... Э Масть меняют. Но это совсем другая собачка, могу вам сказать. Честно, это, э, она никуда не делась, она жива-здорова. Э, это собака жены и детей. У нас даже еще одна такая же появилась. Тоже такая же беленькая, такая же маленькая. То, вот, э, а лабрадор, э, лабрадор мне подарил э, Шойгу Сергей Кужугедовича во время посещения одного из объектов МЧС. Ну, там тоже у нас живет. У нас целая псарни теперь. Но, но это уже моя собака, поэтому я с ним больше поражу времени. Второй ряд. Андрей Астальский, Русская служба, BBC. Господин Президент, возвращаясь к теме «Россия и мир», уже... В общем-то, действительно видно, что что-то происходит в области экономической интеграции, хотя, может быть, и не идеально. О внешних политических вещах вы говорили сегодня подробно. Но касаясь информационной сферы, создается впечатление, что ситуация здесь иная, и что сохраняются барьеры в этом взаимодействии. В качестве одного из примеров я вспомнил бы доктрину информационной безопасности. Вы наверняка знаете, что большинство моих коллег, аккредитованных в Москве иностранных журналистов, сочли это, скажем так, зловещим документом. Согласны ли вы с какими-либо аспектами этих критических оценок? Если да, то будет ли что-то меняться? Вы эту зловещесть на себе как-то ощутили? Как-то это вам мешает? Это, ну, принята доктрина информационной безопасности. Это повлияло на реальную деятельность средств массовой информации? Думаю, нет. Думаю, нет. Вообще любое государство, оно... На эту сферу смотрят с особым вниманием. Особенно должны смотреть такие страны, как Россия, в силу неустойчивости политической системы. У нас э, очень легко влиять на, на, на население через средства массовой информации, потому что очень мало у населения ориентиров. Нормально действующих политических партий это раз-два я Кроме Компартии, наверное крупномасштабных общенациональных партий это и нет больше пока есть группы по интересам и члены этой группы туда-сюда как броновское движение перетекают постоянно вот. но, но сфера крайне важная мне бы не хотелось чтобы любые, любые действия государства объяснялись необходимостью необходимостью обеспечить безопасность. Вообще лучше этим словом не спекулировать. Не думаю, что все совсем было удачно и в концепции информационной безопасности. Сейчас не буду критиковать своих коллег, но некоторые вещи, формулировки могли бы выглядеть, наверное, иначе. Что же касается информационных барьеров с нашими основными партнерами, прежде всего с западными странами, то я их просто не вижу, их не существует. Этих барьеров просто нет. Как мы, видите, как мы видим, сегодня здесь представлены ведущие информационные агентства, ведущие, ведущие журналисты, известные ваши коллеги и не только в России, но и во всем мире. Напротив, я бы сказал, что мы уж совсем открыты полностью, а вот нам... Иногда и создают некоторые препятствия. Вот, допустим, наверняка здесь есть представители «Радио Свободы». «Радио Свобода» действует здесь у нас как национальное средство массовой информации. Но когда мы обратились к официальным властям, наше министерство по печати обратилось к официальным властям Соединенных Штатов с просьбой предоставить такую же возможность, на таких же условиях работать «Радио России» или «Радио Маяк», нам отказали. Поэтому, если барьеры создаются, но только не нами. Это во-первых. А во-вторых, должен вас порадовать, не знаю, насколько это широко известно, но ВГТРК стала соучредителем одной из крупнейших европейских компаний в сфере информации, Евроньюз. Группа наших специалистов выезжает в Леон. и с сентября... На Россию будет идти русская версия Евроньюз в реальном режиме времени. Наши зрители и слушатели смогут в полном объеме получать информацию в рамках этой информационной программы. Ну, разумеется, все кто смотрит ее в мире, будут знакомиться и с информационными блоками, посвященными России. Я думаю, что это очень хороший шаг вперед с точки зрения интеграции России в европейское и в мировое информационное пространство. А есть представители Радио Свободы в зале? Пожалуйста, вам вопрос. Уважаемый Владимир Владимирович, действительно много сказано интересного. Я с вами не буду полемизировать относительно возможности вещания российских радиостанций в Соединенных Штатах. Насколько я знаю, официальной такой просьбы не было. Но я думаю, что все будет замечательно. Вот. Что касается... Нет, это, это можно считать как ваш официальный ответ? Ну, или... по крайней мере, желание такое. Желание, да. У нас тоже есть такое желание. Хорошо. Я бы хотел задать вопрос о Чечне. В связи с большим количеством сообщений о нарушениях прав человека, о фактах неправомерных действий военнослужащих, не считаете ли вы необходимым изменить свой подход к урегулированию чеченской проблемы? Это первое. И второе. Как вы оцениваете усилия Бориса Березовского по созданию оппозиции вам и его прогнозы о том, что вас в вашем кресле скоро не будет? Спасибо. Борис Березовский это кто? Это, это, он, же, он все время говорит, что он бывший секретарь Совета Безопасности, потом бывший кто-то еще, сейчас он бывший кто? Бывший депутат Государственной Думы, это тоже вроде как-то подзабылось. Поэтому я Бориса Абрамовича знаю давно. Он неуемный и неугомонный человек. Он всегда кого-то назначает и кого-то свергает. Значит, пусть трудится Вообще это неплохо, не не когда вообще знаете про рыб всяких там, которые чтобы одни не дремали, другие должны их тревожить. Вообще это неплохо. Не Если он что-то будет выискивать такое, чего мы делаем неправильно и предъявлять общественности, мы ему должны быть только благодарны, потому что это должно корректировать наше собственное поведение. Неплохо. Он человек не глупый. Может, что и накопает. Вот. Значит, что касается Чечни, здесь вопрос гораздо более серьезный. Я постараюсь на него по-серьезному и ответить. Вы знаете, ведь я много говорил на эту тему. Наверняка вы знакомы с этим. Я немножко с другой стороны сейчас зайду. Представители средств массовой информации из арабских стран знают, что мы являемся свидетелями известной радикализации мусульманского мира. И это очень тревожит многих руководителей мусульманских стран, и стран бывшего Советского Союза, и более дальних наших коллег и друзей. Вот одна из метастаз ⁇ это радикализация. Она и проникла на Северный Кавказ. Ведь вот вы сейчас сказали о Чечне. А что, собственно говоря, не устраивало Чечню в 1999 году? Ведь де факто ей была предоставлена полная государственная независимость. Что, собственно, заставило неких людей с оружием в руках ворваться на территорию Дагестана и потребовать отторжения от Российской Федерации дополнительных территорий от Каспийского до Черного моря и образования Соединенных Штатов Ислама. Разве на это толкнула необходимость борьбы за независимость Чечни? Но мы же понимаем с вами, что это чушь, бред, это ничего общего не имеет с интересами чеченского народа. Но поняв это один раз, поняв, что эта территория может быть использована в качестве плацдарма для нападения на Российскую Федерацию, для раскачивания Российской Федерации, Россия второй раз в эту речку уже не войдет. Во всяком случае, это было бы абсолютно непростительной ошибкой. Мы без всяких сомнений должны уважать мнение и настроение чеченского народа. Но мы не должны позволить обманывать себя, как это пытаются делать радикалы. Они свои собственные фундаменталистские устремления и, и цели пытаются подменить интересами чеченского народа. И когда мы боремся против них... Они утверждают, что мы боремся против Чечни и ее населения. А кто-то это подхватывает. Или сознательно, или не понимая сути происходящих событий. Вот мой подход заключается в этом. И я его менять не намерен. А что, собственно, вы не поняли в ответе на мой вопрос? В... Меня, меня спросили, буду ли я менять свои подходы или нет. Я сказал нет. Что же вас не устраивает в этом ответе? Вы, вы, вы сформи... Дайте, пожалуйста, микрофон. Пусть э, э, коллега сформулирует так, как она считает нужным сформулировать. Пожалуйста, прошу вас. Можно я задать вопрос? Пожалуйста, пожалуйста. Я же попросил дать вам микрофон. Вы сможете объяснить мне, пожалуйста... Почему произошли такие зачистки недавно в Чечне, в Асиновске и в Севербургске? Вы сможете объяснить, э, как это помогает вас, зачем это нужно? Смогу. Значит, одна из тактик э, радикально настроенных фундаменталистов, которые еще э, пытаются оперировать на территории Чечни, Заключается в нанесении террористических ударов по федеральным силам, с одной стороны, и с другой стороны, э, заключается в попытке вызвать ответный удар, подставив при этом под этот удар мирное население, с тем, чтобы возбудить мирное население против федеральных властей. Вот, э, так называемые зачистки, о которых вы говорите, по сути, это проверка паспортного режима и выяснение личности тех людей, которые находятся в федеральном розыске. Я не уверен, что федеральным властям всегда удается не поддаваться вот на эти провокации боевиков. Я неоднократно говорил и могу повторить еще раз. Все, что делается против закона, против мирных граждан, Должно быть, должно быть выявлено, а виновные в этом должны быть наказаны. В Чеченской республике, как вы знаете, до 1999 года царил полный произвол расстрела на площадях и обезглавливания людей. И вам это должно быть хорошо известно. Слава Богу, этому или слава Аллаху, мы это там прекратили. Скажите нам хотя бы за это спасибо. Это первое. Второе. Там полностью, почти, восстановлена правовая система. Там действуют суды, действует прокуратура, начал действовать нотариат и другие службы Министерства юстиции. Конечно, после стольких лет в бакханалии и в условиях продолжающихся террористических актов, навести там порядок и создать эффективно функционирующую систему сегодня на завтра практически невозможно. Но мы настойчиво будем это делать. Мы будем привлекать к ответственности как боевиков, которые убивают в том числе и своих собственных граждан. Вы знаете о том, что год назад нам говорили, вы никогда на территории Чечни не найдете ни одного чеченца, который поддержал бы усилия федеральных властей. Вы знаете, что глав районных администраций и имамов, стариков уже, 40 человек убили боевики. Почему вы меня об этом не спрашиваете? Почему вы не спрашиваете, как мы боремся с этими преступниками? Значит, если их убивают, то, значит, есть люди, которые нас поддерживают из числа чеченского населения. Вам эта логика в голову не приходила? Я предлагаю подумать на этот счет. Значит, я вам еще раз говорю. Сегодня на завтра, к сожалению, в условиях, когда выросло целое поколение, при отсутствии всякого закона, конечно... Привести все в божеский вид и порядок достаточно сложно. Но мы будем настойчиво, еще раз повторяю, действовать как по пути борьбы с теми, кто нарушает закон со стороны боевиков, так и со стороны тех, кто поддается на их провокации. Вы знаете, что там возбуждено большое количество уголовных дел, в том числе и в отношении военнослужащих. Некоторые из них освещаются в средствах массовой информации достаточно, достаточно широко. И об этом тоже хорошо известно. Вот, собственно, и ответ. Спасибо. Я все-таки попросил бы уважаемых присутствующих не мешать всем своим коллегам получать право на задать свой вопрос. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, прошу вас. Микрофон. Uh, yes, David Montgomery, narrator newspapers. Uh, Vladimir Vladimirovich, you're about to meet a second time for a second time with President Bush. During your first meeting in Slovenia, he said that he uh, looked into your soul. Did you look into his soul? And if so, what did you see? Uh, from your perspective, to bar from my friend Trudy Rubin's question, who is George Bush? Вы знаете, для Штатов это нормально. У нас как бы не очень для нашего слуха это, этот штамп работает. Все время, когда говорят о президенте Буше, говорят Джордж Буш младший. Значит, для меня он не младший. Я 52 -го года, он, по-моему, 46 -го года рождения. Для меня он прежде всего коллега по работе в регионе. Вы знаете, я его как бы, вот в этом смысле очень хорошо чувствую. Я сам 7 лет работал в одном из крупнейших регионов Российской Федерации, был заместителем мэра Петербурга, а он возглавлял один из крупнейших штатов Соединенных Штатов. Поэтому, может быть, поэтому мне с ним достаточно легко было разговаривать. Это, во-первых. Во-вторых, во-вторых, должен сказать, что я не разделяю мнение тех, которые полагают, что у него в чем-то не хватает опыта. Мы с ним достаточно профессионально, и я все-таки за полтора года, будучи президентом России, во многих вещах старался разобраться сам и старался сделать это как можно глубже. Должен сказать, что в этом плане он вполне э, компетентный собеседник, с которым можно говорить на одном языке, понимая, о чем идет речь. Это второе. И это тоже э, такой элемент позитивный, потому что э, разговаривать с человеком, который в чем-то не разбирается, сложно. В этом у меня не было никаких проблем, повторяю. Э, он абсолютно хорошо, очень хорошо подготовлен. Ну и третье, в человеческом плане, наверное, тоже важное. Вещь, важный элемент, не знаю, понравится ему это или нет, но мне показалось, что он такой достаточно душевный человек, приятный, во всяком случае, в общении. Ну, я бы сказал, даже несколько, вот, повторяю, не знаю, может быть, не следовало это говорить, но мне показалось даже немножко сентиментальный Но для, для меня это тоже хороший знак. Хотя в то же самое время Он жестко отстаивает свою позицию Особенно по вопросам Международной безопасности Здесь мне добавить нечего Вы знаете, что мы И не пытались с ним договориться По некоторым вопросам Которые обсуждали А только излагали свои позиции Все это очень хорошая база Для того, чтобы обустраивать личные отношения, и попытаться найти развяз, развязки сложных вопросов, о решении которых нам пока договориться не удалось. Уважаемые коллеги, мы работаем час-десять минут. Предлагаю два последних вопроса. Седьмой ряд с правой стороны. Да, пожалуйста. Меня зовут Ирина Теркина, я представляю телерадиокомпанию «Петербург». И мой вопрос будет, естественно, о северной столице России. Василий Теркин не ваш родственник? Нет, нет, папу зовут Александром. Владимир Владимирович, вы давно переехали работать в Москву, но достаточно часто бываете в нашем городе, в своем городе. Особенно в последнее время. И все то, что происходит, изменения, происходящие в Петербурге, положительные либо отрицательные по сути происходят у вас на глазах как вы оцениваете все те изменения которые произошли в нашем городе но не за последние год-два, скажем лет за восемь-десять? и попутный вопрос каким бы вы хотели видеть Петербург к его 300 -летию? Вы знаете, в целом мне кажется, что ситуация в городе развивается в позитивном ключе хотя, конечно, Наверное, жители далеко не всегда довольны коммунальным хозяйством, состоянием улиц, дорог, фасадов, зданий. И думаю, что здесь действительно городским властям есть над чем поработать. Что касается 300-летия Петербурга, то мне кажется, что мы могли бы отметить это событие не только как региональное и городское, а как общереспубликанское. И вот почему. Не только потому, что я люблю Петербург, естественно, а потому что в свое время Петр I создавал его, как мы помним, в качестве окна в Европу. Ну, тогда просто употребили вот этот термин. На самом деле, это что такое? Это связь России с цивилизованным миром, связь России с Европой. И вот мне кажется, что 300-летие основания Петербурга можно вполне рассматривать как 300-летие единения России с Европой в целом. Вот если мы сможем придать этому юбилею такое звучание, мне кажется, что от этого мы все выиграем. Разумеется, очень бы хотелось, чтобы... Город подготовился к этому, выглядел празднично. Вы знаете, что соответствующие ресурсы предполагается выделить, но, разумеется, это все должно быть в рамках, в пределах разумного, не ущемляя другие регионы России. Последний вопрос. ТВ-6. А, Алим ТВ-6. Я бы, кстати, не хотел, чтобы это был последний вопрос, потому что он немножко грустный. Но, тем не менее, спустя год после гибели лодки «Курск», сейчас начинается операция по подъему. Вот за это время можно было бы уже, наверное, без эмоций у вас было достаточно времени, для того, чтобы подумать о том, что произошло. И как вот сейчас, спустя год, вы оцениваете действия военных, действия правительства, может быть, какие-то свои действия? Спасибо. Действительно, прошел год. Это очень тяжелый был удар моральный и для вооруженных сил в целом, и для страны, и для меня тоже. Вы знаете, моя оценка тех событий, она не изменилась качественно. Я думаю, что спасатели сделали все, что могли сделать. Если мы сейчас возьмем и... С секундомером в руках посмотрим, что происходило, то можно твердо и абсолютно уверенно сказать, даже если бы в первую же секунду, хотя это невозможно было сделать, поскольку непонятно было, что происходит, военные не сразу поняли, что происходит, но даже если бы в первую секунду обратились бы к своим зарубежным коллегам, помощь бы все равно не успела. Это просто... Элементарный хронометраж событий это покажет. Можно ли было вообще спасти экипаж? Можно, но только если бы конструкторы, которые разрабатывали этот тип лодок в 80-х годах, предусмотрели такой вариант развития катастрофы и соответствующие средства спасения. Это просто конструктивно не было предусмотрено. То, что было на вооружении в качестве средств спасения, было в наличии, было в нормальном состоянии и использовалось. Но, повторяю, вот если бы они все с самого начала использовали все, что есть, и в эту же секунду обратились к коллегам зарубежным, помощь бы все равно не успела. Поэтому э, мы должны сделать из этого определенные выводы, технические, технологические, организационные. Это само собой разумеется. Но э, это вот то, что я вам сказал, это, это факт. Что касается моих действий, что э, ну, в пиаровском плане, наверное, нужно было вернуться в Москву. С точки зрения содержательной никакого смысла в этом тоже не было, потому что я что в Сочи, что в Москве одинаково, на одинаковое качество связи нахожусь, на одинаковой связи. В полном объеме получал всю информацию э, и мог реагировать на все, что мне э, предоставляли. Поэтому содержательно ничего, к сожалению изменить было нельзя. Ну, с точки зрения освещения событий можно было продемонстрировать как-то особое рвение. Ну повторяю, к сожалению, содержательно это ничего бы не изменило. Но сегодня я во-первых обещал это на встрече Видяева, что мы поднимем водку и думаю, что нам нужно это сделать, и вот почему. У нас одна из проблем, которая возникла за последние годы в стране – недоверие к деятельности руководства. Это доверие может быть восстановлено только если то, что мы говорим и обещаем, будет исполняться в экономике, в финансах, в политической сфере, везде. Если сказал, должно быть сделано. И это очень важно для внутреннего состояния общества. Первое. Второе. По экологическим соображениям. Если есть возможность поднять на поверхность реактор, то нужно это сделать. Специалисты говорят, что это возможно. Многократный анализ ситуации, в том числе с привлечением Иностранных коллег показывает, что это реализуемо. Это второе. Ну и, наконец, третье, не менее важное для военно-морского флота, для вооруженных сил. Мы надеемся, что после подъема и в период обследования лодки на дне будут получены дополнительные данные, которые позволят э, приблизить нас к разгадке причины катастрофы. Что, повторяю, на мой взгляд, крайне важно. Вот э, руководствуясь всеми этими соображениями, было принято окончательное решение о подъеме, которое, как вы знаете, началось. Дамы и господа, большое спасибо за участие. Ну, давайте э, еще два-три вопроса, и потом будем заканчивать. Будьте добры, где-нибудь вот там, на восьмом, девятом ряду. Там мы еще не давали вопросы. Пожалуйста, седьмой ряд. Да, пожалуйста. Сибирь радиокомпания Новость регион новости Ольга Друзякина. И вот такой вопрос. Вы говорили, Владимир Владимирович, о том, что государство сейчас будет разбирокращивать свою экономику, о том, что вмешательство государства в экономику будет дифференцированным. В этом в этой связи вот такой вопрос. Как будет жить геологическая отрасль Ямала, которая с 91 -го года, собственно, говоря, существует только потому, что региональная власть в этом отношении что-то пытается делать, и как будет восстанавливаться сырьевая база страны? На севере. Для присутствующих 93% природного газа и 12% нефти добываются в Ямалоненинском автономном округе. Греетесь за счет наших газодобытчиков. Спасибо. Вам спасибо. <связывая> <связывая> Вы знаете, восстановление э, материальной сырьевой базы. Э, я занимался этим вопросом специально, несколько лет назад, и так достаточно глубоко. Это ведь что такое? Ресурсы сами восстановить невозможно, они невосполнимы. А материально-сырьевая база это, собственно говоря, это оборудование. Это все, что связано с добычей. Если добычу осуществляет частная компания, то она и должна вкладывать ресурсы соответствующие. Государство только должно создать условия, которые позволили бы ей отвлекать эти ресурсы вот на эту сферу деятельности. У нас ведь что до сих пор происходило? Государство брало средства, откуда? Из бюджета. Отнимая их от пенсионеров, от врачей, учителей, там, от армии и так далее. Вкладывало в восстановление вот этой сырьевой базы, а потом результатами этой работы Пользуются акционерные общества. Не думают, что это справедливо. Мы, конечно, здесь самое главное, не должны э, нарушить технологических каких-то цепочек, э, привести э, к неблагоприятным экономическим либо экологическим последствиям. Но мы должны думать в этом направлении. Ну с какой стати? Это же акционерное общество, пусть они думают над этим. Это процесс воспроизводства, которым они должны заниматься. Повторяю, наше дело будет заключаться в том, чтобы создать условия, в том числе финансовые и экономические для этих компаний. Вот, собственно говоря, ответ на ваш вопрос. Вот мы в этом направлении будем двигаться, но никаких резких движений не будет. Когда я говорил о необходимости исключения необоснованного вмешательства государства в дела экономики, я имел в виду, прежде всего, бюрократическую сторону этого дела различного рода разрешения, лицензии, значит, подписи различных чиновников. Если вы возьмете вот так вот листочек бумажки и посмотрите, что нужно сделать, ну скажем, в Германии для регистрации предприятия, там будет 3-4 линии. Если возьмете, посмотрите, что в России, это вот так вот будет, непонятно даже куда идти. Вот, собственно, о чем идет речь. Поэтому вас не должно беспокоить мое заявление о разбюрокрачивании. Оно не связано с той темой, которую вы подняли. А что касается вашего региона, то он действительно является одним из уникальных. И, и в плане работы над законом о налогообложении НЕДР. Мы, конечно, должны учитывать и э, интересы регионов, э, основных добытчиков этого сырья. Э, правда, э, сразу же бы хотел сказать, э, ведь у нас в Советском Союзе, в Советском Союзе, это вообще было, больше здесь было проблем, чем плюсов, что мы в свое время открыли самоторскую нефть, газ и начали жить за счет энергоресурсов. Мы с этого момента решили, что на нас боженько заснул, что нам все можно что мы можем туда-сюда миллиарды разбрасывать и вообще можем не развивать свою экономику. Так, к сожалению, получилось. Мы начали жить за счет этих ресурсов. Галоши, Красный Треугольник, вот моя землячка, знаешь, что такое предприятие Красный Треугольник? Галоши делали миллиардами, наверное. Кому не нужны? А если штамповали и штамповали, а жили, покупали все, продукты питания, все в большем-большем и -большем количестве, средства, значит, предметы широкого потребления, все на нефтяные и газовые деньги. Собственную экономику опустили до безобразия низко. Но, но мы жили за этот счет. Так сложилось, к сожалению, после того, как мы передали это акционерным обществам, у государства... Остались обязательства, а возможности реализовывать эти обязательства исчезли в значительной степени. Значит, нам что нужно делать? Либо национализировать все, либо заставить платить их налоги. Самый цивилизованный, естественный способ, нормальный, в котором заинтересованы и участники рынка, в том числе и наши нефть- и газодобывающие компании. Это второй, конечно. И мы готовы и хотим по нему пойти. Мы его предложили. Вот именно поэтому был предложен новый закон о налогообложении недр. Они должны в полном объеме вернуть государству то, что государству по праву принадлежит. Мы, конечно, со своей стороны должны подумать об интересах регионов, не добытчиках. И второе, должны создать экономические условия для компаний, которые могли бы вкладывать деньги и в разведку и в добычу, и в создание необходимой материально-технической базы. Пожалуйста, еще вопрос. Шпигель, 10-й ряд. Владимир Владимирович, Вы в ходе этой пресс-конференции уже несколько раз говорили о том, что завершенствование политической системы является вроде бы главной целью вашей деятельности. А вы можете как-то определить, какую роль играет в этой системе э, так называемая политтехнология, о которой э, дискуссия явно усиливалась после э, вашего выбора? Что это для вас политтехнология, это... Какая-то имитация бурной политической жизни, или в какой-то вспомогательный инструмент политика, или все-таки что-то другое? Спасибо. Вы знаете, политехнология и совершенствование политической структуры общества – это совершенно разные вещи в моем понимании. Политическая реформа, реформа политической жизни, это прежде всего создание многопартийной реально функционирующей многопартийной системы. А политтехнология это только средство для достижения каких-то политических целей, это инструмент для достижения политических целей. В ходе реформы политической сферы в качестве задачи которые можно легко объяснить несколькими словами, можно было бы сформулировать следующим образом. я об этом здесь тоже говорю. Мне бы хотелось, чтобы в конечном итоге люди выбирали не между конкретными личностями, а между идеями, предложениями, партийными программами. Но для этого нужно сначала, чтобы партии функционировали, чтобы они были созданы и влияли бы на политическую жизнь страны, чтобы они определяли политическую жизнь страны и политический ландшафт государства. Вот это э, то, что я вижу в качестве цели э, в ходе э, преобразования в политической сфере. Политтехнология э, – это только инструмент для достижения каких-то тактических целей тех или других политических сил. Причем эти инструменты могут быть цивилизованными или э, совсем другого свойства. А то, что эти политтехнологии не являются детищем Российской Федерации, вы это прекрасно знаете. Вот туда ваши вопросы адресуйте адресуете. Уважаемые коллеги, последний вопрос решите, я все-таки одному, одному государственному средству массовой информации предоставлю, Тартас. <клышко> спасибо за вопросы, спасибо за добавочное время. Я бы хотел по этому коснуться, может быть, более подробно от того вопроса, о котором мы, о котором мы говорили вскользь, российско-американский диалог по ПРО, по стратегической стабильности. Диалог идет трудный. В какой форме, с каких позиций Россия готова его вести? И такой, опять же, маленький добавочный вопрос. В какой степени Ваши личные отношения с президентом Бушем могут зависеть от успеха или неудачи этих консультаций? Спасибо. Вы знаете, я уже тоже говорил на этот счет, мне кажется, что Личные отношения между руководителями таких стран, как Соединенные Штаты и Россия, очень важны, хотя бы потому, что мы накопили самое большое количество ядерного оружия. И для меня не безразлично вообще, с кем мы имеем дело. Очень, очень важно чувствовать человека. Знаете, даже в разговоре по телефону чувствовать его интонацию его голоса. Это, это э, это само по себе уже имеет определенное значение. Поэтому то, что у нас с президентом складываются нормальные личные взаимоотношения, я оцениваю очень положительно. Что же касается наших подходов к проблемам ПРО, вы об этом хорошо знаете. Я буду сейчас повторяться, мне бы не хотелось этого делать. Но само собой разумеется, что главным критерием, вот это можете не сомневаться ни на секунду, Будут интересы национальной безопасности России. Вот из этого мы будем исходить прежде всего. Но, разумеется, это будет так, такое решение, которое с нашей стороны будут такие предложения, которые не нарушали бы международной стабильности и не подрывали бы сложившуюся за последние двадцать с лишним лет систему международных обязательств в сфере ограничений стратегических вооружений. Вот такой будет наш Такое будет наше движение по этому направлению. Давайте так, кто считает, что у него самый-самый важный вопрос? Вы да, давайте выберем даму какую-нибудь. Спасибо. спасибо. Русское радио. У меня вопрос такой. В последнее время из регионов, из Москвы, от московских политиков звучат призывы. Изменить существующую систему и отказаться от избрания губернаторов, а перейти к назначению глав регионов. Вы за или против назначения глав регионов? Спасибо. Вы знаете, когда, когда было принято решение о создании округов федеральных и о назначении представителей президента, полномочных представителей президента, то почему-то возникло опасение, что сейчас мы вернемся к суперцентрализации. В России есть, конечно, свой, э, своя история строительства государства, э, строительства государства своя история э, административных органов. И, разумеется, к сожалению, у нас нет большого опыта э, избрания руководителей. Вы знаете, наверное, на каком-то этапе, может быть, с этим поспешили. Может быть, и не следовало спешить и переходить к избранию руководителя регионов. Но если уж это сделали, то возвращаться назад, я считаю, было бы еще большей ошибкой. Во-первых, население привыкло к тому, что оно у себя в регионе само определяет, кто будет на этой территории первым лицом. Первое. Второе. Избранный руководитель, хочет он или не хочет, он несет огромную моральную ответственность лично перед избирателями. И это очень важный фактор. Ну и, наконец, третье. Российская Федерация многонациональные государства, в составе России много национальных образований, республик округов и так далее. Мы должны учитывать это обстоятельство. Мы должны думать об этом. и я не уверен, что в некоторых национальных республиках население так легко уйдет от права избирать своего руководителя. А создавать разноуровневые э, органы власти, где-то назначаемые, а где-то избираемые, уже совсем плохо. Это уже совсем некачественно. Не учитывать этого мы всего не можем. Больше того, на мой взгляд, э, с учетом многонациональности российского государства, мы должны сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы представитель... Каждого народа, каждой национальности, каждой нации, даже очень маленькой, чувствовал себя здесь предельно комфортно. Чувствовал и понимал, что то место, где он живет, и Россия в целом, его родина. И лучше, чем здесь, ему нигде не будет. То есть должен быть такой набор конкретных вопросов, без участия, которые не могут быть решены без представителей, повторю, даже самого маленького народа. Набор этот вопросов не должен быть очень большим и, и таким, который мешает развиваться всей стране в целом как единому государству. Но такие вопросы должны быть. Я думаю, что право избирать руководителя своего относится к этой категории проблем. Ну и, наконец, последнее, и, на мой взгляд, не менее важное. Мы не должны стремиться к суперцентрализации советского образца. Я думаю, что это неэффективная система управления. А мы должны совершенствовать ту систему, которая у нас создана, исхожу из того, что еще очень многое нужно сделать для того, чтобы разграничить ответственности, и полномочия и обеспечить эти полномочия финансовыми ресурсами. Вот в этом направлении мы и будем действовать. Большое вам спасибо за внимание.